Привет, друзья! Сегодня мы с вами отправляемся в деревню Глотова, Корсакского района, Орловской области. Посмотрим, сколько здесь домов и как живут здесь люди. Все вперед. кто-то косил На дворе у нас осень друзья октябрь но солнышко светит у нас как летом сегодня тепло хорошо вот у нас первый домик вижу козы там машина есть стоит Как живется? Нормально. Нормально? Работаешь где? Пока. Же. Где? В Ломцинске. В Ланценске? А живешь где? Тоже в Ломценске. Там же? Не в Омценске, за ручку. Как зарплата? Да пока не обижай. Москвичи, московская организация. А, хватает, да? А мать сколько твои лет? 59 уже. 59? Она давно живет, живет здесь? Может что-нибудь расскажешь про деревню -то? Не знаю. Ну, у вас и собак. Собак, да, а что толку, Нет толку? Нет. Ну, отгоняет, нет, шарики, нет, шарики. ну а -то, вот гоняю, Джек. Шарик, видите? шарик. Здравствуйте, А что Вот снимаю что фильм про деревню, про вашу. Деревня моя, деревянная, дальняя. Из 70 домов два домика осталось, сынок. Вот Было и 70, осталось два? Вот, зимой помираем. Дорогу нам не чистить. Да. Хоть вот ложись и умирай. А газ есть у вас природный? Ка у нас телефон сотовый нашел он в кармане, Леха звонит, звонит, звонит, не дозвонит, связи нету, плохая, до этого хорошая была, а сейчас почему-то не знаю, нету связи, хоть-то тресни, то хоть бывало не дозвонится, смс-ки придут, а сейчас смс-ки не приходят, какая у нас, это мы на выживание живем тут, а. вот. А хоть бы бросить уехать у теплом, на трассу, у нас по миллиону с лишним дома продают, а где же я его буду брать? Мы работали, работали и 10 тысяч пенсию заработали. Вон, на ферме проработала 30 лет. И ну, все, осталось. Но ну, пенсии не хватает, да? Ну что я цену, 10 тысяч. Ну а больше не, не прибавляют? ничего? Ну что они там прибавят 300-200 рублей, а цены все, каждый день прыгают. А цены прыгают. Прибавили 500 а цена хоть. А сейчас уже уходах Такой же мне седьмой десяток, болею. Одни таблетки 600-700 рублей. Ну и что это? Что это такое-то? Ну что, сынок, тебе рассказать? Жилось-то раньше... А вы всю жизнь здесь живете или вы приехали откуда Всю жизнь. Все родились здесь. здесь. Вот моя деревня, вот мой дом родной. Вот качусь в санках, по горе крутой. Всю жизнь тут. С 58 -го года, 63, 64 года в январе будет. 30 лет проработала на ферме доярка. и У нас вот тут ферма была, вот тут на ну, Бугре. И родители мои тут прожили. Вот так. А сейчас вот осталась Лешка в Амцентске, вот на выходные приезжает, помогает. Вот. С водой, конечно, у нас проблема, то идет, то не идет. От зима, от на лето бочку нальем. А зимой ты ее не нальешь. А почему-то идет, и не идет. Вот же насос есть у вас, да, башня ну, насос работает? Ну, насос-то а не найдут никак, какая проблема. У башни вода... Поставили кран новый, кран держит, а у башни вода уходит. Лазили по траншеи, может, где прорыв. Нигде мы не найдем прорыва. Куда она уходит, неизвестно. Mm. Вот пойдем, уключим, башня полна, набирается. А тут у колонку пойдет, пойдет к нам, и потом... жить. Как кто затыкается все и не идет. Башня полна, еще не выключали, а у нас у колонки нету. Пока mm -hmm. и проблема, никто не догадается. Ни Лемягов, ни начальник должиков звонили вот перед выборами. Галина Николаевна, ну что, с водой так же, как и была проблема, ну да. Какая причина? Кто говорит, может, она иди пробила, как-то под землю уходить? Но под землю-то она уходит, но все равно должна на вид показать башня. Это не ведро вылетит. Да, Мы ее через два дня качаем, целая башня воды. А у -у -у. вот как? Боюсь, зимой, говорю, иди, если что, замерзните все, и без воды, и больше негде брать воду у нас. Колодца ничего нет, не, да? раньше было. Раньше тут и 70 домов деревни, и два колодца было. Я говорю, и фермы, и народу было много. А сейчас нет никого. А сейчас я говорю, летом, что вот дороги ты проехал. У нас дороги, да, сейчас отличные дороги. А вот как нынешний год зиму было, снегу. Да, снегу. Ни таблеточки, ни хлебушка. Вот, лемя голоду кучало, он, правда, не хочу брехать. Один раз... Чеботарев Андрюшку нанял на снегоходе, он нам привозил хлеб, продукты. Потом в другой раз теплого Сережку я Захарова просила, но он опять сюда на козле не проедет. Он ездил успешнего в магазин, я ему продиктовала, что купить. Он купил, а Степлого на лыжах приходил нам продукты, приносил чужой человек. Это дай бог ему здоровье, конечно, что он не отказал. А так, хоть умирай. Ни магазинов, ничего. Вот так мы и живем. Не живем, я говорю, а выживаем. Молодежь не остается уезжать, а старики поумирали. А молодежь не за Что тут делать-то? Не работая, ничего. Что делать-то? Она и в там работает, все бежать в Москву. Если раньше, не хуже, вот моя сестра старшая тоже сегодня вот приехала с Лешкой. Вот. Раньше и заводы были в Амцинске, и людей сколько, никто не ездил у Москву. А сейчас все летят в Москву. А что, там только, хоть москвичам платят. А кто, вот ведь тоже. Там прожить надо, попитаться. Ну и что он домой привезет? Ну. И у нас вот деревня распадаются, да. Вот и распались деревни. И мы никому не нужны, сынок. Раньше работали мы у колхозе как-то за людей беспокоились. Вот хотя бы такой же Лемигол. Лемигол, у него лопатка есть, говорит, дали на сельсовет ну хотя бы раз в месяц нам чистил дорогу. Мы хлеба мягкого не видим, не жрем, как по-русски сказать, не жрем. Летом наберешь заплесневый и тебя обрезаешь. А зиму наберем морозовой, жрем. Ну, ты хоть у месяц нам дорогу, съездить за пенсией, получить успешнее. У нас почталеной нету. Спасибо, Танька Козлову, дай Бог здоровье, получает нашу пенсию. Вот. И хоть бы поехала бы я по мешку хлеба набираем но ну, не чистится дорога ну вот кисленная по трассе там вот дальше на речи идет по татарской где один человек живет у кисленной по трассе чистите по деревням а там зимуют ну дастники там есть а зимуют два дома и чистят Ну только у нас вот такая по-русски вырезация вот. никому мы не нужны сейчас стали вот так мы и живем я говорю не живем а выживаем Хоть бы чуть-чуть совесть имели, но мы же такие же люди. Хоть и вот, или мягу, вот если бы мать его вот тут была, ну, нравилось бы ему, нет, конечно. Ну. ну, тебе дали на сельсовет лопатку, нанимай человека, пусть. Мы не говорим, чтобы каждый день нам чистили дорогу, хоть у месяц один раз. Вот сейчас зима, подходит, вот сидишь и на раз лавке, говоришь, господи, зима, потом". ну вот что, как зиму нам зимовать тут, как бы, не знаю. Вот так. Ну ладно. Спасибо вам всего хорошего, чтоб. Ой, спасибо, сынок. Спасибо. Все Самое у вас было хорошо. Чтобы не болеть, не хворать. Да. А то вот передают все это коронавирус. Даже телевизор страшно смотреть. Я иной раз прям ухожу. Тот, тот раз вроде чуть-чуть на спад пошел. Сейчас опять что это и дети заболеваете. Ой, ой, острость-то занесли, запустили на нас. Ну, вот такие вот пироги. Ну ладно. Ладно, спасибо вам. Нет, Всего нет, хорошего. Спасибо и тебе. Ну, я... На той стороне еще домик виднеется. Пойдем туда сходим. Друзья, трактор стоит. О, здесь собака тоже. Были отвязаны. Собака большая. Здравствуйте. Я снимаю кино о деревнях. Ага. Тут дома было пропасть. Да? Бухом. Там от деревни была самая... Э Это дома были. Наша вот Слобода отсюда и вон до туда. Вот там туда он к низу. Ага. была. Туда он повыше, вон в деревья, туда ага. выше. Фе -э там ферма у нас была. Тут вот двор был. Работали. На, на ферме, да? ярками. Вот. Тут немец ее не нашел, нашу деревню. Да? В войну, да? Да, в войну. Отец покойник рассказывал говорить. Постреляли, постреляли. Вон, говорит, оттуда с бухра. Ага. И все. А раньше и дома-то были. Кто? Это уж потом начали строиться. Ну как вам живется? Ой, живется, ну что сейчас жизнь. Плохо живется, магазина нету, ничего нету. А где продукты берете? Продукты вот дети привозят. Нам. Вода есть у вас? Вода вот, колонка самая. Когда есть, когда нету. Когда есть, когда нету. На так сколько домов сейчас осталось? Вот, один он там на бугре, и вот мы. И то вот сейчас будем съезжать. Куда-то переезжаете? До да, Вамцинск. А, в Да, у нас там и квартира, и у сына дом. А тут невозможно. В этом году не знаю, как мы живы, остались, и все. Ведь снега много снега было. Снега много, да, было. Морозы были огроменные, вода замерзла, снег топили. Ну а в этом году решились переехать на зиму. На зиму только, да? Ну да, пока на зиму. Заболел, если что. Как, ну, а куда? заболел, поддыхай. Скорая приедет? Не, если сейчас вот по, по этой по дороге приедет. Если дождь капнул, не приедет. Да. Ни за что. Вот у мужа инсульт схватил. И самое, ну тут еще мороз был. Как раз подморозила 7 ноября. И племянница у теплом живет, вот там деревня. Вызвала скорую. Ну проехали. Они и то буксовали, где-то вот в яму попали. Ну, короче, довезли, успели. Вот. А так скоро тут, если дождь капнул, все ни на чем. Понятно. Только вот на тракторах. А вот. так место хорошее? Ой, место у нас золотое было место. Тут вот. народу столько было. Ферма. Одна, две, три фермы. Телятники были. Тут жизнь была. Клуб, школа, что-нибудь было? Школа была, Была? Да, клуба не было, клуб у нас на центральной усадьбе в теплом mm. А река есть у вас? Была реч, речушка, а сейчас она заелилась, все, деревья попадали у речку и все. Как называется? Речка на речи Глотова. На речи? Да. Mm. Она и берет тут у нас в начале, начало ее вот там, по а, под буглом. Там родник какой-нибудь, да? Да, да, да. Угу. Она и называлась на речи Глотова. А наша Глотова, а на речи вот туда, там через эту дорогу. Ну туда есть, угу. там деревня. А вот туда можно еще пройти или уже туда не понять? Ну пройдете? вы пройдете сами, только сейчас изма... из... измажетесь, нацепляете. А, -а, -а. а там дом... сколько домов еще? А там осталось один, два, три неразломатых. Там никто не живет. Никто не живет? Нет. Три дома остались, они поуехали. Mm. Три дома остались, вот. А вообще, дома продают здесь? Ой, да, три дома тут, а. я не знаю, как вам сказать. Один, этот, черный, вот, если пройдете дом, да он виден. Большой дом, хороший, новый. Другой постарше, а третий дом, он на заливке его не разломать, хотя его уехали, разломать нельзя на заливке, то на, вот на растворе, mm -hmm. а это заливали, как-то отец спокойненько говорил, на заливке, если его, он не будет ломаться, если будет отламываться глыбами, а -а -а. вот. Понятно. Продаются, приезжайте. На сколько стоит? Ой, господи, да тут хоть так не знаю. А что вы думаете, дорого? Какой никто дорого не возьмет. Телевизор показывает вас? Показывает. Телевизор-то у нас и, и тарелка. Летом можно тут жить, но зимой нет. Летом хоть как-никак, хоть кто приедет. А зимой сюда не проезжают. На машинах вообще не проезжают. А тракторов сейчас нету. Трактор вот стоит сломатый. Завтра, не, завтра ребята приедут, заберут. Продали? Ага, вчера телегу продали. Приехали, забрали. А завтра приедут трактор. Ладно, всего хорошего вам. Ага, и вам Удачи. Тоже. Спасибо. Вот такая вот деревня, друзья. Всего два дома осталось жилых. И то вот люди собираются на зиму уезжать. Было раньше много домов. На этом все ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите свои комментарии отзывы всем до новых встреч